Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дел и Эфи Всем привет! И вот она настало времечко чудесная. Мы сыграем в игру Tricky Tower. Да, собственно говоря, у нас будет прокачанный тетрис. Буквально через несколько секунд мы начнем уже игру. И что? Ты что, динозавр с гитарой? Серьезно? Да. Поиграй ну а я, буду... О -о -о. а я короче буду струнах а я короче буду песиком песиком с мечом который тебя покарает не надо меня карать я буду -а -а. урать что-то у тебя сегодня с рифмами не то так куда бы мне поставить это все я так понимаю, мы все рифм мочи, да, с тобой? Давай я тебе просто сделаю Я тебе тоже просто. А я вот так это сделаю. Ты видел, я его поставил на место другим блоком. Так, я тоже вроде справился с проблемой. И. Куда она? Почему у меня все вылет? Господи, боже. Вот так оно? Так, я вот так тогда. А вот не... да куда куда куда куда Пощай. куда куда смотри что-то или... что-то скрепилась и ты тут своими кустами зарослями прилетел понимаешь ли просто пол башни разнесло это конечно дичь знаешь, мне вспомнились тут строчки песни одной. У меня разлетелось халибалла. Давненько я так не чихала. Да ты опять никак тусы на этого тут. Смотри, у меня просто ты ничего не понимаешь. У меня просто так все летит. Я я просто в шоке. Вот просто ставишь и она падает. Убери со своим шариком. ты посмотри, что у меня происходит. У меня вообще. Катастрофа, у меня падают все блоки. Вот смотри, опять, опять летит. Вот я не знаю, что делать. Просто мне надо рушить все вот так вот. Куба. Походу Туба. я, я новую игру начал. Разрушитель. Зачем ты мне этот блок дал? Он же я ведь не спасет? Нет, не спасет. Yeah, ты посмотри. У меня... Обалдеть! Ты, ты просто, Слушай, мне твой блок и дают часы. и дают, а он просто не ставится. Вот вроде встал нормально. Ой, Всё. господи! Это... Слушай, я так давно не разжимал. Скрепляться! А ты посмотри! Вот и у меня так же все падало, падало, падало, падало. Я думаю, что за? Падает, падает, падает, падает. падает. Так, все, я решил свою проблему думаю нет козел думаю проблема только нормально ах ты приноровился вот так сейчас приноровлюсь о меня тоже крутит штормит штормит сегодня ребят Слушай, что-то твой... О, господи, мы yeah. <laughs> да что мы? Мы с тобой кривые строители, понимаешь, нам yeah. нельзя строить вообще. А у меня? Низужалось X. А вот не надо тебе. Фигили, да? Смотри, к нам фигирит. У меня просто все скреплено. Ч ⁇ ты тут кустарник не рисуешь, а? <свят> ты <свят> чё там строишь? Наверх че? Смотри, вопрос какой-то. Ох, <свят> йо! Есть вопрос. Мне... <голиаль> <голи> стой, башня, башня, стой! Стой! Стой! Стой! стой. <голи> Все, заново твоя башня мою завалила. <голи> Какого фига? Фини, финиш просто, по-моему, финиш к нам идет, а не мы. Да, да, да. Мы сломали. Ой, и что это будет, смотри. Бом! Вообще ноль, ноль. Полный ноль. Все, что я делал, напрасно. Тут просто какая-то дичь. Кажется, все... Слушай, у меня уже живот болит. Не Тут просто я не знаю, что делать. Надо как-то быстро решать эту проблему. Которая опять упадет. Да, Ч да, ты мне? Получи свою проблему. Мельницу засунул куда-то. Вот Ой, я его сюда, господи. опа, и она упадет. Слушай, у меня уже, у меня уже, это, Все. Шары летят. пошел. Пошёл. Пошёл в жопу. Смысли! Есть. Нет! это у тебя там Самый большой Боже, какой Так, нормальная головоломка. Смотри, там внизу вообще дырень. Надо быть аккуратным. Подожди, кто из нас кто? Я постоянно. Я самый такой страшненький, зелененький. Да, я просмотрел что-то не то. Блин, и куда мне это зафигачить? Ладно, я вот так сделаю. Подожди. Оба. У меня есть идея. Оба. Оба. Просто видел. Ты повторяешь мои ошибки. Да. А я свои. Вот и куда мне это ставить? Научила, да. Так, ну-ка... Ой! Нет? Ну все, я закончил. <клев> а я нет. Зря, вот тебя и подняла. И уже ты ничего не поставишь. Нет! <сих> да, не засчитала. У кого Жаль. в итоге больше? ничья <сих> <-ху>! Давайте, гитара <сих> против <сих> меча, кто победить? Никто. Никто пока что. я еще в лидерах. Короче, если на вас напали с мечом, отбивайтесь гитарой. Хороший вывод. Так, ну что, выживание твое любимое. Ты тут как-то живешь, не пойми как. Так, вот мне удали такую штуку. Давайте ее так, бац. Ты прям как анбоксинг. Я никогда вот так вот не делал. Вот сейчас попробую, что из этого получится. Мы... Эксперименты. Мы узнаем на ютубе. Галилео. держи Так, это что? Замочек? Да. Я уже жизнь потерял. Какой-то этот туман. Ты мне туман поставил, но я помню, куда что ставить. Короче, туман вообще полная дичь. Не работает она, как хотела. Не, он работает, но я помню, как я размещал просто. Вот я думаю говорю, что не работает. Оп. Блин. Вот так. не Вот так тебя... Мне хотят что-то дать. Смотри. Ах ты. Оп. Ты думаешь, тебя это спасет? Я не знаю. Вроде все. Ок. а, -а, -а. Что? Что? Ты выезжал? Ты улетел? А у меня все три. Вот у меня два дома. Один на кладбище, а другой на мельнице. Ну классненько, классненько. Головоломка нормальная. опять оно. Головоломка. Опять оно, где у нас ничья была. Так. Да-да-да-да-да. <связать> я думаю, стоит ли что-то скрипить. Я, Тут... пожалуй, вот так поставлю. А что если вот так скрипить и вот так вот? Они <связать> подействуют. <связать> Скриплятор улетел. Вовремя информацию да, дал. <связать> <связать> <связать> О, отлично, смотри, как у меня все встало. Они какие-то это дичевские дают хрени. Вот смотри, я сейчас поставлю, она потом улетит. Вот смотри, вот видишь, я был прав. Ну, зачем ты тогда так ставишь, чтобы она улетала? <св> <св> так, подожди, подожди, подожди. У меня есть идея. А что если я вот так сделал? О, отлично, ты, смотри. Я видел. Я прям вообще. Просоватый. Да, так, а я попробую рискнуть. Так, может быть. А тебе только рисковать и осталось. Может быть, мне что-то это даст. Оп. Так, а тут О, как, Отлично. Как тут как тут как тут, тут, как тут, как тут, как тут, как тут, как тут, как тут, как тут, как тут, как тут, как тут, Пипка. я все. тут, все тут, Я тут, как тут, как тут, Так, тут, как Так, у кого в итоге круче? Тебя круче. Да, все, отлично. Я доволен, я доволен. Ты скрепил, а моя скрепка улетела. А зачем ты ее скреплял так? Это был эксперимент. Так, гонка. Все на благо общества. Ну вот, теперь... Продолжай свои эксперименты. Так. ай ой ой ой ой ой ой Криво поставил, криво. А мне все. Не нравится мне это. Нравится мне такая штучка, ее можно вертеть куда хочешь. Зачем Ты про квадратик? Хочешь? Нет, там такая штука, которую можно во все стороны крутить. Так, у можно... тебя уже... Я уже... Оба. Ну, я, пожалуй, тоже скреплю сейчас. Ух, ни хрена у меня куся раскрепился. Какой. Жесть, жесть, жесть. Блин, стоит ли так вообще ставить? Вот в чем вопрос. Ну, ладно. Так, вот укрепляем наши позиции. Три. О, мне, кстати, идеально подойдет. Ну почти. Я думаю, реально идеально подойдет. Ладно, хорошо. чё ты так не вовремя? Ты хоть бы сказал, что это А, боже! Так, а я вроде засунул твою штуку эту. Нашел, короче, а куда? Было у меня тут место одно. А -а -а! При прикинь, оно улетело. Это место у тебя и улетело. И не обещало. это что такое? И не. И не обе. Да вы че все разлетаетесь ты не обещает вернуться. Да, скрипись. О! я что-то скрипил. Вот да это нет. Я, бесполезная шняга, поэтому лети отсюда. Так, подожди, вот, вот все. Я вспомнил, что мне тут кое-что можно еще сделать. Да блин, ты что творишься? Куда, куда? У меня есть шарики. О, спасибо, кстати. Я успел обойти твой шарик. Так. Кубик, стой, Ямбо! Ух, успел Кубик. Оставить? А мой улететь? Какая у меня кривая башня. Так. На чем только она держится? Ты мне скажи. На добром слове. Башня. Вот да, на добром слове она и держится. Тебе там что-то дали? Даю. важно чем не да Ух, ни хрена ты видел, что я скрипил вообще. Вообще жестко. И сейчас у меня это все отлетит. Просто вон. Оба. А, нет, смотри, я как-то стабилизировал свою башню. Тихо, тихо. Стоило тихо, заикнуться. Не дыши, И... не дыши. Зря я сюда да пошел. почему я к тебе не пошел? Не ходи ко а мне. Йо! Чего вы мне показываете? У меня сейчас это. А! Стой, стой, башня, стой. Да. На, держите вещи. Что за кусты? Не знаю. Смотри, я вот так... Оп. Ах ты. <связывая> насадаем, насадаем его. оба. <связывая> <связывая> <связывая> у меня башня кривая. Так, ну что, ты сравнялся со мной? Я Ух, смог. Как? Я смог догнать. Ура. И все, что ты догонял Теперь будет посажено на кол Так, ну так засунем сюда Так, ты за мной не повторяй а? Ага, смотрим Смотрим смотрим на гуру Вот смотри на гуру Нет, что-то мне не понравилось Да, не понравилось, Думаю, надо как-то по-другому О, учись У мастера связок Оба. Я тут тоже что-то связал. Мастер зверь. Да блин, не надо было на край это все ставить. Жесть. Ну Ай, у меня тоже полетела кусок. полетела кусок. Летящая кусок. Да блин, а как тут у меня дичь вообще происходит? Я не знаю, когда сейчас буду ставить это все дело. Сюда поставишь. Я сам не представляю, как я что ставлю. Все, я закончил. Какого И ты законч... фига? Какого фига? Нет! Так. Еее! Еее! Все такие головоломки, это мое. Как? Замечательно. А теперь выживание. В нормальном режиме. Ой. жесть. Чё, надо опять догонять мы не будем... надо тебе ничего догонять уходи опять мы догоняем уходи ты здесь чужой кстати неплохо я поставил я от себя такого не ожидал так. Так. Так, так, так, так. Ну ладно, давай так. строим короче на века на века это до середины где-то когда уже на башне будет целая куча всего как интересного Москве какая-то штука была. ты мне рояльчик дал. Ну вот он мне как раз и подойдет. А вот тебе. Так, а у меня, у меня нет, у меня не рояль. У тебя, кстати, получше. Ну, Выпало. Не знать, может быть. Так, так, я пожалуй вот так поставлю. Ой -ой, ой, ой, ой, ой, ой, просто что скреплять-то только. <гас> нет! Неее потаилось. А вот Оп! <связь> Куда? Она ж полетит, слушай, <связь> <суши>. она <связь> полетит. Нет, Фу. не полетела еще. Но ну, смотри, твоя башня сейчас уже шатается. Пипец. Дайте мне способность. О, у меня. Способность надо. У, дополнитель... <связь> у меня жиська. Я выбрал жизнь Да, теперь туман у тебя. Не надо мне туман ай ой ай ай ай Зачем ты мне туманишь тут все? Да блин, опять полетело, все к черту. Так, надо держать чувствую меня сейчас тоже Да Пойдем. куда ты летишь, -то? Алло? Держись! Давай, давай, давай, улетай! держись улетай Да, вот так хочу. Хочу вот так. Ага, вот. вот так. Ай, ай-яй-яй, -ай Ура! -ай, вот эту, туда. Вот эту, туда. И у нас ничья? Нет! Я выиграл! Я выиграл! Я обладатель суперкубка. И короче, пес сегодня своим мечом покарал драконечка. Ну, а это была игра Трикки Towers. если она вам понравилась, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, оставляйте свои комментарии. А с вами сегодня был Дэл и 20 на офисер. Всем спасибо и всем пока. Всем удачи и всем пока.